Привет, ребята! Многие из вас, наверное, меня сегодня видели как человека, который мешает вам пить кофе или слушать внимательно лекцию, потому что я фотограф и видеооператор. Отсюда, собственно, и происходит мой интерес к оптике. И я хочу вам рассказать про самые известные оптические приборы, как они работают. В общем, начнем. В далеком 1666 году один молодой юноша в возрасте 23 лет имя которого вы все знаете, это был Исаак Ньютон, сидел у себя дома и шлифовал стеклянные призмы. Ну, как бы интернета тогда не было, поэтому вариантов развлечений было мало. И вот он закрыл ставни, оставив в них такую маленький небольшой просвет, маленькую щель, которой он преподнес стеклянную призму. И когда свет прошел через эту стеклянную призму, на стене, он отразился радугой. Если мы представим, что белый свет у нас — это кролик, как на моей картиночке, то получается, что на самом деле он состоит из семи разных кроликов, которые имеют разный цвет и разную свою скорость. Так что же такое оптическая система? Оптическая система — это набор, либо один какой-то элемент, это может быть призма или линза, через которую наш белый кролик пробегает и каким-то образом он видоизменяется. Что такое оптический прибор? Оптический прибор — это дополнительные элементы к оптической системе, например, металл или пластик. Самым простым оптическим прибором являются очки. То есть наш кролик пробегает через линзу очков, дает нам какое-то видоизменение изображений. Это и называется оптическим прибором. Как вы считаете, какая самая распространенная оптическая система в мире? Капля воды. Нет. Капля воды. Нет, капля воды это среда преломления, а оптическая система. Нет. Нет. Нет. Человеческий глаз. Самый распространенный, потому что кроме людей, которых, как нам известно, более 3 миллиардов на Земле. Он есть у животных, у насекомых, он функционирует. 7 миллиардов, да. да. И я специалист в оптике, не в населении Земли, честно скажу, не слежу, как мы размножаемся. Вот, в общем, каким у нас образом работает глаз? Глаз человека это такой шарик диаметром примерно 2,5 сантиметра шарообразной формы. Он у нас не меняется, его размер в течение жизни. А на задней стенке этого глаза есть светочувствительные клетки, которые называются сетчаткой. Когда свет от окружающих объектов попадает на них, он анализирует, идет через зрительный нерв, анализируется нашим мозгом, и мы видим окружающий мир. Но чтобы свет этот фокусировался на сетчатке правильно, он должен каким-либо образом преломляться. И для этого нам помогает хрусталик. Хрусталик — это естественная двояковыпуклая линза. Когда мы смотрим на объекты, которые лежат близко к нам, хрусталик приобретает такую форму эллипсоида, вытягивается... И мы можем рассмотреть близлежащие объекты. Когда он становится более плоским, и мы смотрим на объекты вдаль, он, мы можем видеть и фокусироваться на дальних объектах. Это свойство глаза менять свою фокусировку называется аккомодацией. Также у нас есть зрачок, который расширяется, либо всужается в зависимости от количества света, чтобы регулировать, как он поступает к нам. Как мы... Вообще по оптическим законам видим окружающий нас мир. Представим, что, например, вы идете по улице и вдруг видите котика с радугой, который от земли взлетает вверх. На самом деле мы видим его перевернутым. Но наш мозг он настолько лоялен, он настолько гибкий, что он переворачивает это изображение. Хотя э, до трех недель все младенцы видят изображение перевернутым окружающего мира. И интересный был проведен эксперимент, эксперимент одним ученым Калифорнийского университета Джорджем М. Стрэттоном. Он взял обычного человека с нормальным зрением и одел на него очки-перевертыши. Человек видел мир перевернутым. Он был полностью дезориентированным, но походив так несколько дней, дроби недель, его мозг снова позволил видеть изображение так, как он видел его до этого. Когда с него сняли эти очки, он снова видел мир перевернутым, но затем изображение снова вернулось на свое место. Это доказывает нам то, насколько вообще возможности нашего мозга велики и гибки. Фотоаппарат? Он работает по принципу человеческого глаза. Только объектив заменяет нам хрусталик, свет проходит через объектив, регулируется диафрагмой, которая пропускает количество света, как наш зрачок, и попадает на светочувствительный элемент. В пленочных фотоаппаратах, соответственно, этим светочувствительным элементом является пленка, а в цифровых фотоаппаратах этим светочувствительным элементом является матрица. То есть то, как работает фотоаппарат, очень близко к тому, как работает наш человеческий глаз. Что такое близорукость и дальнозоркость? Когда в нашей биологической оптической системе возникает сбой то мы получаем два таких самых распространенных заболеваний зрения. Это близорукость и дальнозоркость. Близорукость – это когда наш хрусталик, прошу прощения, не хрусталик, а сам наш глаз, то есть сама склера приобретает более эллипсоидную форму, вытягивается как овал, в результате чего у нас фокусировка происходит не на сетчатке, а перед ней. Поэтому мы видим изображение размытым. Многие из вас смотрели да, фильмы, в которых нет такого точного фокуса. Вот это именно то, как мир видят близорукие люди. Соответственно, дальнозоркость – это когда глаз укорачивается, и фокус попадает за сетчатку. И чтобы урегулировать эти проблемы, используются дополнительные линзы, то есть либо очки, либо контактные линзы. Это собирательная, либо рассеивающая линза, которые под определенным значением диоптрии помогают нам взять этот фокус и сфокусировать на сетчатке и снова видеть окружающий мир. Самым распространенным ну, древним опти оптическим прибором является лупа. Лупа — это линза, которая тонкая по краям и утолщенная к середине многие ювелиры, кстати, ее использовали из-за этого из-за того, что они напрягали свое зрение при работе с мелкими предметами, у них развивалась близорукость. По какому принципу работает лупа? Допустим, у нас есть некий предмет, как у нас есть спичка, мы помещаем ее между фокусным расстоянием линзы и самой лупой, увеличиваем таким образом с сам мним, мнимый объект, то есть мы видим увеличенное мнимое изображение под увеличенным углом и видим сам предмет больше. Вот мастера луп долго их шлифовали, переделывали, думали, как достичь большего решения. И в конечном итоге один из них так точно и не установлено кто, поэтому я не буду говорить его имя, много существует вариантов додумался, а что будет, если мы возьмем одну лупу и вторую лупу и сопоставим их вместе. Знаете, что появилось таким образом? <поставил> Это появился микроскоп. Случилось это примерно 350 лет назад. Раньше люди умирали от чего-то, попили водички и умерли, все не могли понять, о, ну почему это произошло, как грустно. А потом оказалось, что, допустим, есть такие мелкие микробы, которые являются возбудителями холеры, и микроскоп помог нам найти эти существа, понять, где они функционируют, как, в какой среде и как с ними бороться. Каким же образом работает микроскоп? У нас есть один набор линз, называемых объективом, который увеличивает наше мнимое изображение, увеличивает свет, который идет от источника. И затем есть окуляр, который снова увеличивает это изображение. Например, мы, если мы снимем окуляр и будем использовать его как простую линзу, он будет играть нам роль лупы. Но, допустим, окуляр увеличивает в 10 раз, а объектив увеличивает в 20 раз. И когда мы посмотрим в окуляр после так сказать, работы объектива, то мы получим изображение, увеличенное в 200 раз. Это примерно. По такой схеме работает оптический микроскоп. В современном мире есть многие другие микроскопы, один из самых популярных, которых является электронным, который направляет, в отличие от оптического, не пучки света, а пучки электронов, которые направляются магнитными линзами. И сейчас я хочу вам показать, так скажем, в качестве развлекательного характера, как выглядят изображения, сделанные на разные эти микроскопы. Вот, например, кофе, да, про которое рассказывал Ламара. Слева вы видите натуральное кофейное зерно, а справа вы видите кофейные гранулы. То есть ну, выглядит, скажем так, не очень натуральный аппетит на такой химический эксперимент. Вот вам вкратце 15 минут, под почему надо пить настоящий кофе, а не вот то, что справа. Кстати говоря, настоящие изображения, получаемые с электронного микроскопа, они черно-белые. И раскрашиваются они искусственно. И это я хочу подчеркнуть. А туалетная бумага слева и лист А4, увеличенный в тысячу раз. Соль. Кристаллы соли. Вот. Ну, меня, допустим, очень удивило, да, что они имеют такую кубическую форму. И кристаллы сахара. В общем, что является противоположностью микроскопа? Естественно, все мы знаем, что это телескоп. Уменьшенной версией телескопа является подзорная труба. Это уменьшенный по, своему, по своим параметрам телескоп-рефрактор. Каким образом она функционирует? У нас есть в случае рефрактора «Галилея» положительная собирающая линза и отрицательная рассеивающая линза, которые дают нам увеличение объекта. И в случае телескопа Кеплера это две положительных линзы, но, к сожалению, при такой оптической схеме, по законам оптики, мы видим мир перевернутым. Согласитесь, как-то не очень удобно, когда ты на корабле плывешь и видишь флот, который на тебя наступает. Непонятно, с какой стороны, поэтому он мало использовался. Вот. Каким образом работает телескоп? Сейчас, когда мы смотрим на звезды, Возможно, до нас доходит свет тех звезд, которые уже давно мертвы. Он продолжает пронизывать мировое пространство, и мы видим эти звезды. Интересный факт, почему звезды кажутся нам лучистыми. На самом деле ведь они не светятся, они сияют. Это из-за, опять же, особенностей строения нашего глаза. Наш хрусталик, он недостаточно прозрачен, он не такой, как обычное стекло, он не однороден, он состоит из волокон, которые расходятся в разных направлениях, поэтому он преломляет свет гораздо раза больше, и звезды кажутся нам светящимися. Но можно провести такой маленький эксперимент, который еще 400 лет назад э, привел Леонардо да Винчи. Если взять обычную иголку, и поднести ее близко к глазу, не настолько близко, чтобы выколоть себе глаза, если вы их выколите, правда, звезды тоже не будут лучистыми, поэтому делайте это осторожно. И посмотреть на звезды, они будут казаться нам такими мелкими-мелкими объектами, без всякого свечения. То же самое вы добьетесь, допустим, если сейчас возьмете и посмотрите на какой-то свет, на какую-то лампу, соединив пальцы так, чтобы у вас осталось небольшое пространство. Так вот, каким образом работает телескоп? Он собирает э, свет от звезд, идущий к нам через мировое пространство, опять же, через первую линзу, объектив. Чтобы это сделать, чтобы было большее разрешение, соответственно, нам нужны больше линзы, которые могут э, в своем размере достигать нескольких метров. Мы получаем изображение, которое на самом деле гораздо меньше от действительного, потому что, допустим, в случае с микроскопом объект, который мы рассматриваем, находится близко, соответственно, мы можем рассмотреть его под большим углом. Звезды же находятся от нас в тысячах, возможно, световых лет, миллионах, миллиардов. Зачем он берет, берет это изображение и с помощью окуляра, как по принципу действия лупы, увеличивает его в несколько раз. Но если, допустим, мы смотрим на планеты нашей звездной системы, например, это Луна, там мы можем видеть ее в форме диска, рассмотреть на ней какие-то детали. Но когда мы смотрим на далекие звезды, они все так же кажутся нам маленькими, светящимися точечками. Так какой же тогда смысл в телескопе? А смысл в том, что, например, наблюдаем Млечный Путь, мы видим его одной какой-то светлой, опоясывающей полосой. Но когда мы рассматриваем в телескоп, мы видим, что на самом деле эта полоса состоит из нескольких звезд. Это позволяет нам узнать больше о галактике. Очень интересно, когда совмещают между собой несколько оптических приборов. Например, чтобы сфотографировать звезды, в телескопе вынимается окуляр, и вместо него ставится фотопластинка. И это очень сложный, сложный процесс. Обычно обсерватории находятся в горах, потому что там лучше видимость, естественно, нет света от окружающего города. Телескоп направляется на звезду, Фотографирование звезды, особенно если от нее идет мало света, может длиться несколько часов, несколько десятков часов, несколько дней. Все это время телескоп направлен на звезду, и если он хоть немного, пока она движется, отстанет от нее, либо э, перегонит ее, то звезда у нас получится нечеткая, а в виде смазанной такой черточки. Поэтому в работе телескопа очень важно, чтобы работали не только линзы, но и все дополнительные его устройства. Еще известный вид телескопов — это телескоп-рефлектор. Это когда в нашу оптическую схему вставляется зеркало. Это позволяет нам минимизировать хроматические операции. Что такое хроматические операции Это такие плохие штуки, которые есть в любой оптической системе в той или иной степени, которые искажают наш свет, либо его расфокусируют как-то, либо разбивают его на спектр. Из-за этого мы теряем качество изображения. И вот чтобы уменьшить эти хроматические операции, Ньютон, кстати, Ньютон тот, который шлифовал линзы в 66-м, вот всего через два года в 68-м, то есть насколько человек все-таки продвинулся за два года шлифовки линз, догадался сделать новую оптическую схему. Он поставил зеркало под наклоном примерно в том месте, где должно находиться пучок света, где он фокусируется. Он перенаправляет этот пучок более в лучшем качестве на окуляры, и мы получаем лучшее изображение. И один из самых известных телескопов-рефлекторов, про который я хочу сказать – это телескоп «Хаббл». Телескоп «Хаббл» размещен на, в космосе, на земной орбите. Почему именно там? Потому что земная атмосфера не дает нам рассмотреть некоторые виды спектров, например, инфракрасных. И если бы такой телескоп, например, был размещен на Земле, то его разрешение было в 7-10 раз хуже, чем его размещение в космосе. Это совместный проект НАСА и Европейской космической ассоциации начали его строить чтобы не соврать, еще в 1968 году он вошел, выдвинут был как проект, а запустили его в тысяч, только в 1990. При том, что изначальный бюджет, который был 400 миллионов долларов, был значительно превышен до суммы 2,5 миллиардов долларов. И... Тем не менее, после того, как он был готов из-за проблем, тоже из-за космических аварий, его еще долго не запускали, можно так сказать, он стоял в космическом гараже, но на самом деле в отдельном помещении со специальной атмосферой, в которой были частично включены его бортовые приборы. И месяц обслуживания этого телескопа в этом помещении стоил 6,5 миллионов долларов. И вот, наконец, его запустили, это там самое большое зеркало, которое построили вообще, а долго его планировали, там ожидали исследовать галактики, и что же мы получаем в итоге? Что он не выдает свое э, разрешение, которое он должен был выдавать. Хотя это самый точный телескоп, и, хотя и его детали, его зеркало самое точное из построенных, оказалось, что разрешение зеркала не составляет то, которое должно составлять, и оно отклоняется на два микрометра. Из-за этого снимки получаются нечеткими. Когда начали разбираться, в чем причина, оказалось, что один из техников, который лазерными измерительными приборами должен был устанавливать линзу, поставил полевую линзу не там, где нужно, и она отклонилась на 1,3 миллиметра, Образовался такой зазор, и он решил такой... Да ладно, поставлю сюда железную шайбу и так сойдет. И они запустили это в космос. Когда другие корректоры говорили, мол, здесь ошибка, все говорили, нет, вы что, наши нуль -корректор, наш главный ноль корректор не мог ошиб ошибиться. Но в итоге он ошибился, это стоило еще целую кучу денег. Чтобы исправить эту хроматическую операцию, построили новый оптический прибор, послали в космос людей, вытащили высокоскоростной фотометр и вместо него поставили оптическую систему Кастар, которая исправляет эту хроматическую операцию. Вы видите изображение, как фотографировал телескоп до того, как поставили Кастар, и после того, как его установили. Я хочу вам показать еще несколько моих любимых фотографий, которые сделаны в последнее время это телескопом. Я не могу просто этого не сделать и не поделиться с вами. Вы видите звездное скопление, которое находится от нас на расстоянии 6500 световых лет. На минуточку, чтобы задуматься о том, насколько это далеко, и каждый из нас никогда там не будет, кто знает, что такое световой год? Не все. Не все, я расскажу для тех, кто не знает. Световой год — это единица измерения расстояния, которую свет проходит а, за один год. Солнце находится на расстоянии от Плутона всего лишь в пяти световых часах. То есть представьте, насколько это далеко, 6,5 световых лет. Вот, например, выброс звезды на расстоянии 20 тысяч световых лет от нас. Планетарная туманность на расстоянии половиной тысяч световых лет. Мне она очень нравится, я хочу себе такую футболку с ней, она напоминает Кошечный мне глаз... коспич... космический голубой глаз. Что? Глаз, да? Я не помню, честно, как она называется, но какой-то глаз она определенно напоминает. Следующий слайд. А, тоже одна из моих любимых фотографий, это Квинтет Стефана. Это четыре галактики, которые находятся относительно рядом с друг с другом, которые находятся от нас на расстоянии трехсот миллионов световых лет. Следующий слайд. В 2018 году, в октябре, будет запущен новый телескоп. Он будет запущен в точку Лагранжа на орбите Земля-Солнца. Он будет называться телескоп Оэбла. Он будет спроектирован из материалов, которые не могли себе позволить тогда, когда запускали «Хаббл», потому что их невозможно было поднять в космос. И на минутку его зеркало будет больше по сравнению с Хабблом. Вы видите, насколько на слайде зеркало Хаббла равно двум и метрам в диаметре, а у Эбла 6,5 метров. Он будет не только для исследования галактик и близлежащих там звезд, он будет искать экзопланеты холодные, которые близкие по атмосфере к Земле. То есть, возможно, чисто теоретически, он на, поможет нам найти планеты, на которых человечество может продолжить свои колонии, продолжить развиваться или найти другую жизнь. И его точность будет э, примерно на 15 тысяч световых лет, они будут ориентироваться диапазон. И его точность будет настолько высока, что мы можем, э, сможем даже сфотографировать и увидеть спутники, которые летают вокруг этих планет. Что я хочу сказать? Оптические приборы они окружают нас. Это и фотоаппараты, это проекторы, на которых вы смотрите кино, это бинокли, это оптические прицелы, это лазеры, которые режут металлы, это лазеры, которые делают хирургические операции на глаза. Мы узнаем окружающий мир с помощью них. Мы узнали уже очень много и продвинулись в науке из-за этого и продолжаем двигаться дальше. И неизвестно, куда это нас приведет. Любите оптику. Спасибо за внимание. Вопрос, так сказать, от людей из каменного века, у которых интернета нет. Значит, вот есть у нас вот такая задача: у нас есть одна стекляшка, можем делать ее любой формы, какой там вот инженерный максимум. Там можно вот лупу, которая в 10 раз там. Я помню, что вот на уроке биологии это меня восхитило в первый раз понял, что в 48 раз увеличили это в 6 умножить на 8, и там две линзы, это офигенно было. А, но там две линзы. А, значит, вот если у нас есть одна линза, то во сколько реально лупа может увеличивать, так что без особых извращений? — Я тебе, честно, не отвечу ага. на этот вопрос. Ну, но ладно. я думаю, тысячу но раз точно не превзойдет, даже 200 раз не превзойдет. Да я думал, раз в 20. Но... Прикольно. Ладно, спасибо. — Нет, есть линзы, которые увеличивают 20 раз. — Спасибо.